Кодекс поведения депутата Госдумы в публичном поле предложила Единая Россия. Выдержки оттуда приводят СМИ. Депутатам рекомендуется категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психологическом состоянии. Предлагается не публиковать фотографии и видео предметов роскоши экзотических путешествий и ресторанов. Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать абсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко, либо дать оппонентам повод для троллинга. Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций. Кроме того,